друзья всем привет у нас с 1 мая по 30 мая сейчас начался новый промоушен g5 g52 и сейчас я поделюсь информацией как он работает так с 01 мая по 30 мая он действует и по примеру давайте я вам покажу как он работает вот это вы и, например, вот вы строите бизнес, команду. И, например, вы заходите в свой интернет-магазин, покупаете продукт, вот, например, блоссами, на примере блоссами. Он с доставкой стоит 58 долларов. Сейчас, если в магазине посмотреть, сейчас как раз идет хорошие скидки. И в магазине можно смотреть, сколько стоит. 48 долларов сейчас стоит продукт. Фактическая цена его 69.95, 70 долларов. Есть скидка на продукт. 49 долларов. Добавляем его в корзину. Идем на оплату. Так, сейчас вот один. Поставим. И цена вот получается его 58 долларов будет. Да, вот 58 долларов это по Америке. Вот здесь пишем, цена его 58 долларов. 40 QV, вот, и дает он 28 CV. 28 CV. Смотрите, как только мы Подписываем одного клиента. Наш клиент покупает продукт через интернет-магазин. Он получает блоссами. Компания ему доставляет за 58 долларов. Вы зарабатываете комиссионных 50% процентов от CV. Вы зарабатываете 14 долларов. То есть вы получаете здесь 14 долларов. и с 28 CV вам идет в бинар 25% от CV. 25% – это идет 7 CV. Вот в слабую ветку вам идет 7 CV. Как только вы подписываете второго человека, вы можете в магазине покупать любую продукцию. Вот выбираете шоп, любой продукт вот покупаете и вот блоссами сейчас скидка идет. И здесь много продукции. Вот Аливеит, вот скидка. Можно любой продукт покупать на клиента. HSN, Режуф любой другой продукт покупаете точно так вы получаете 14 долларов комиссионных плюс 7 баллов в бинар идет 14 долларов 14 долларов и как только вы пятого подписываете вы получаете 14 долларов это называется g5 сделай вот в этот период клиентов вы получите получается 14 умножить на 5 вы получите 70 долларов комиссионных и бонус j5 еще 50 долларов вот за этих 5 человек вы заработаете 120 долларов компания говорит если вы в этот месяц еще подпишете например два новых дистрибьютора регистрация плюс продукт вы заработаете еще 20 долларов за подписание и 20 долларов и того вы заработаете 40 долларов здесь И еще один бонус есть джей э, 5 2 еще 50 долларов за то что вы создали вот подписали один и второй это партнеры, вот здесь два партнера, плюс вот эти вот пять клиентов. Клиенты. Итого вы получаете вот 40, 50 и 120. 120 плюс 90, 210 долларов вы получите за эту работу, что вы подписали вот, два партнера и 5 клиентов. Которые купят, например, блоссами вот да? или другие продукты. То есть JP2 вы можете выполнять и зарабатывать вот эти деньги. 210 долларов, я думаю, это хорошие деньги, чтобы подписать 5 клиентов и 2 партнера. Ну, в этом месяце у нас Matching Bonus еще выплачивается с первого, второй, с второго поколения. Вот для примера. Только он считается в понедельно. Вот вы сделали G5, вот вы сделали G5, он считается понедельно. Вот если взять первая неделя, давайте посчитаем, где у нас календарь. Календарь вот с пятницы по пятницу считаем, с 6 мая по 12. 6 по 12. Вот давайте у нас первая неделя 06 по 12 вы сделали вы сделали j5 подписали 5 партнеров и например ваша первая линия тоже сделала j5 вы получите бонус с первой линии 50 долларов и сколько человек у вас в первой линии делают G5? С каждого человека вы получите 50 долларов. Без ограничений. Вторая ваша линия, если сделает вот G5, вы с каждого получите 25 долларов. Со второй линии компания выплачивает 25 долларов. То есть, например, у вас 4 человека сделали g5 вы заработаете 200 долларов вот например э, с первой линии у вас четыре э, человека по 50 долларов вы зарабатываете 200 долларов и со второй линии например вот один, два, три, четыре, пять человек. Пять человек вы заработаете по 25 долларов. То есть это 125 долларов. Все, неделя закончилась. Вы получили вот за эту работу 300 25 долларов и так каждую неделю вот, наступает вторая неделя вторая неделя например с 13 по 19 мая э, вы лично должны обязательно сделать g 5 чтобы с вашей первой линии кто сделает g5 вы получаете 50 долларов а со второй линии вот то а со второй линии, вот, кого-то один человек, кого-то три человека. вот Если вот эти ребята все в первой линии сделали J5, вы с них получаете 50 долларов с каждого. А со второй линии за J5 вы зарабатываете 25 долларов если вы например не сделали g5 то бонус вы не получаете матччин бонус с первой линии 50 со второй 25 вам обязательно в эту неделю нужно вместе с командой сделать g5 если вы например сделали g5 вот g5 вы заработали вы заработаете вот тут 120 долларов помните да? за каждый g5 вы лично заработали 120 долларов а ваши партнеры, вот эти один, второй, третий, четыре, пять, шесть, семь человек, семь человек команда по 50 сделали, тоже G5, вы заработали 350 долларов. А со второй линии, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать человек, двенадцать человек по 25, посчитайте, 250, 300 долларов. Вот эту работу, вот 120, 150, 650, 770 долларов вы заработаете за эту неделю. Дальше идем. Эта неделя прошла у нас. Опять тот же бонус действует. Получается, третья, третья неделя у нас. Третья неделя с 20-го. 26 то же самое вы j5 и ваши люди делают j5 обязательно все должно в одну неделю делать если вы не делаете g 5 вы не получаете этот бонус поэтому используйте май месяц для того чтобы зарабатывать деньги всегда э, в такой период все зарабатывают деньги и 120 долларов зарабатывают отличного G5. И еще matching бонус первой и второй линии. Все, желаю удачи. Всем пока-пока.